Добрый, доброй ночи. Нахожусь сейчас в лесу. И на фоне того, что сегодня произошло, решил спеть о наболевшем. Сейчас поем о наболевшем. Песни никому не доверяй. Уже не такая уж и молодая, но ее ни разу не записывал. Пора. Так, поехали. Никому не доверяй. Сам свои дела крути И крути их не спеша Контролируй строгости Равнодушие вокруг Только льётся алкоголь И случится у тебя От обмана злости боль Почему же так не знаю несерьезность наблюдаю Я порой даже в себе и пока я возбухаю, то другие негодуют, думая и обо мне. Если к делу приступил, ты проблемы изучи. Одному ведь тяжело, дело сложное тащить. Но когда ты победишь, когда дело завершишь, восхищение с собой наконец-то ощутишь. Почему же так не знаю, несерьезность наблюдаю, я порой даже в себе. И пока я возбухаю, то другие негодуют, думая и обо мне. Посвящается этой песне тем же людям, всем тем, кто, как и я, регулярно страдает от обманщиков. Которые обещают стеклораба и ничего не выполняют. И приходится все самому делать и ни на кого не положиться. Мы крутые, мы победим. А вы кто обманываете? Вы слабые люди.